времени суток показываю вам свою вегетативную гвоздичку в этом году она мне очень очень хорошо висела в подвесном кашпо и все лето цвела это удивительно красивое растение оно и цветет и зимой вот смотрите сколько у нее бутончиков здесь вот такой у меня горшочек я его решила оставить. Но рука не поднимается, его каким-то образом убирает. Думаю, пусть постоит у меня еще дома. Посмотрите, посмотрите, какая то красота. Это совершенно неприхотливое растение. Я спешу отметить, сказать, чтобы там я его удобряла. Но удобряла как монофосфатом калия поливала. Но не настолько часто, может быть, надо было бы и чаще. Но я его умеренно поливала. А так, чтобы оно не было... Ну, в засухе, скажем, потому что нынче очень было такое активное лето, жаркое. И сейчас вот настал период времени такой, его надо черенковать, потому что это вегетативное растение и очередной период черенкования. Делается это очень несложно, просто делается. Вы посмотрите, сколько в пазухах этой вот в пазухах этой гвоздики находится розеточек огромное количество и оттуда выстричь эту розеточку вот таким образом, видите, как я ее выстригла уже, совсем-совсем не сложно. и потом ее посадить. Я начеренковала, посмотрите, я подготовила 8 стаканчиков, и вот хочу сделать 8 розеточек. И здесь обязательно вот надо все-таки подстричь, чтобы влага держалась в этих вот розетках. Я вот таким образом подстригла макушечки. Вот так выглядит розеточка. Совершенно просто ее оттуда взять. Я вот прям рукой сейчас беру. Сейчас вот прям рукой. Вот посмотрите, раз, я ее щипнула. Вот в, так, в такой пышности, в, такой, в таком большом а, объеме цветка, который нарос уже за лето, выбрать вот такой черенок, это совершенно без проблем. Что я делаю? Вот так подстригаю, подстригаю и вот таким образом вот у меня получилась заготовка для посадки ну наверное здесь все понятно да я вот вам сейчас показываю то что я наготовила для для восьми стаканчиков я подготовила вот такие розеточки розеточки дальше все на удивление просто берем заготовленные уже стаканчики. я сделала здесь хороший плодородный грунт и а, пролила водой. делаю углубление в каждом из стаканов в каждом из стаканов. буду заглублять черенки гвоздики гвоздика ампельная. Вегетативная, она размножается только черенками. Я могу этот куст, конечно, разделить потом, но все-таки омолодить растение, омолодить гвоздичку лучше вот таким вот образом черенкования. Я хочу сказать, что гвоздика приживается не быстро. Срок. Срок, срок, вот, э, все, у меня готово, да? Посадочка моя закончилась. Э, гвоздика, вот, она приживается не очень быстро, я хочу сказать. На это надо 2-3 недели. Вы только изнутри, вот, вот здесь вот. Так, я сейчас палочка покажу. Если вот здесь вот изнутри пойдут новые уже побеги, то все. Ваша розеточка, ваш вот этот кустик пошел в рост. Мне, конечно, не нужно такое огромное количество гвоздики. Но я буду с кем-то меняться. Буду, может быть, посажу побольше ее. У меня нынче был только вот один куст. Я бесконечно радовалась вот такому цветению яркому обильному что я хочу еще сказать что вот от начала посадки черенков и до начала цветения 5-6 месяцев не быстро правда через 6 месяцев это получается где-то в апреле вы можете уже рассчитывать что Полноценный, взрослый, такой вот, хороший, хорош, уже полноценный кост, который у вас вот здесь вот вырастет в этих стаканчиках. Через 5-6 месяцев он зацветет и будет обильно, обильно цвести все лето. Поэтому, конечно, я понимаю вот этот маточник. Я, я понимаю, что вот этот маточник, вот он у меня, да, маточник, он, конечно, в прекрасной форме он прекрасно выглядит. Но все-таки омолодить растение, омолодить цветочек надо. А как сделать? Вот только черенкование. Поэтому поэтому я вам рекомендую, если у вас имеется эта гвоздика, вы ее можете. С большим-большим успехом размножить. Вот посмотрите, сколько здесь, сколько здесь. Вот они, вот они, вот они прямо. Вот и бутоны здесь, и розеточки посадочного материала при огромное количество. Просто огромное количество. Потом с кем-то поменяться на тот цветочек, который вам нравится, конечно, замечательно. Замечательно. Ну, вот единственный, скажем, такой момент. Приживается она долго, 2-3 недели. Ну, в хорошем варианте, в случае, это 2 недели, а так вообще 3 недели. Сейчас я для растюшек создам, конечно, парничок, парниковый эффект. У меня будет, посмотрите, как много посадочного материала. Гвоздика очень благодарная пастик очень благодарный цветок хочу сказать вам если вы вот так его посадите то летом вы уже в мае будете с очень хорошим посадочным материалом я вообще дам ампельнутая по поводу цветов и люблю сажать цветы ампельные которые очень красиво свисают и красиво смотрятся на стенах я уже показывала вам коллизию Коллизия у меня очень хорошая стоит, она уже прижилась, такая кудрявенькая, кучерявенькая. Вот можно посадить коллизию, гвоздику, алисам сноу принцесс, тоже такое ампельное растение, но оно очень объемное, конечно. Но на стены, вот, на стены я просто рекомендую вам посадить гвоздику. У меня вот такой алый цвет красный красный цвет я конечно может быть постараюсь обменяться с кем-то есть персиковая ампельная гвоздичка есть такая беленькая вот я для обмена 8 штук и представляете что это действительно очень много но это мой обменный фонд надо сказать мой обменный фонд чем я вот прям рада что так просто и Замечательно размножается гвоздика, вегетативная гвоздика. Это она отличается же совсем. Она отличается от турецкой гвоздики, которая растет на улице, там, двухгодичная. А вот это, это совсем другая песня. Вегетативная. Вегетативная гвоздика. Вот сегодня я вам показал, как она размножается. Разводите эту гвоздику. И она вас весной, уже начиная с конец мая, начало июня, она вас отблагодарит активным-активным цветением, чему вы будете бесконечно рады. Я, как всегда, вам желаю здоровья, мир вашему дому, друзья мои.